Приветствую, дорогие друзья! Всем здравия и добра! Сегодня расскажу, как я отменил масочный режим одним должностным лицом, называющим себя судьею. Составил вот такой вексель, сходил в сберкассу и оплатил выкуп права для народа обслуживаться без масок, без QR-кодов. Данную идею взял с одного из роликов Игоря который он любезно разрешил пользоваться. Кстати, сразу напомню, что беру ответственность только за свои действия, что я сделал все правильно, гарантировать не могу. Пользуясь данной виде инструкцией, вы только с уровня своего понимания можете совершать такие же действия. А то, что получилось у меня, вы можете увидеть, просмотрев ролик до конца. Итак, взял вот такой чек, где в назначении платежа указал выкуп права. И отправил в суд для акцепта. Здравствуйте. Стивен. вас Стивен. Вершила, сейчас в 11 часов успешно получить. А как знать? А еще мне это насчет вчерашних номера можете продиктовать? Подождите, я а зарегистрируетесь сначала. У, -у, -у. у меня их уже нет, они получены на участках. Уже у судьи получены. Конечно. Это у вас отображается, да? Я знаю, что уже почту получили вчерашнюю. А -а -а. У меня уже нет, нет ваших документов. Там на участке спросите, у них есть. Вот, все оригиналы, эти документы ваши зарегистрированы с номерами. Если вы сейчас все равно туда пойдете. Так они не общаются со мной. Вот я их хотел спросить, как узнать. То есть уточнить, ушли, не ушли, пришли, не пришли. Кто? Бумаги сегодняшние туда. Все получено уже. Получено, да? Благодарство. Вау! Вау! Вау! Видно, за себя не двигается открытым, рассматривается гражданское дело по искупоприям в одном слове в акционерной лоции, банка закон по законом действия. судебное заседание, представьтесь, пожалуйста. Степс присутствует судебное судебном Пожалуйста, представитель. доверенности года. живой мужчина человек собственным именем и напомню, что на прошлых судах эта же так называемая судья просто была зациклена на том, чтобы все были в масках. Вот как это было раньше. Как вы установили, что я Денис Владимирович? Денис Владимирович, Денис Владимирович маску, пожалуйста, наденьте. Гласите сотрудников полиции. Оказывайтесь, необходимости. одевайте, пожалуйста. Вы сами без маски сидите. После же получения векселя это же самое должностное лицо диаметрально поменяло свои отношения к так называемым маскам, а также поняла, по крайней мере, я на это надеюсь, что ей нельзя, в принципе, даже просить кого-то об этом. В одном из последующих роликов расскажу, как эта так называемая судья признавала правосубъектность человека. Оставляйте свое мнение под видео. Всем пока, до встречи!